Чего у нас Матюшенька делает -то? Косметологический салон открыт, да, Матюша? Вот так, вот так, чтобы волосы росли. Да, вот так вот. Потом помоемся, да? Вот так. 23 рубля тишины. Мама купила 23 рубля тишины. Мама может спокойно чаю попить. Вот так. Настоящая тибетская маска, да? Да. Да. да. да. Тибетская маска. Шаулинь. правда, Матюшенька? Солнышко-то мое, не наглядно. Да, вот так вот. Правильно, и тут надо, чтобы кожица нежная была. Да, вот так вот делаем. Так, вот так. Никто не умеет кушать двумя ложками. Только Матюшенька у меня. Солнце это родное. Да не наглядно это. Маску сделали, надо подкрепиться, правильно? Правда, Матюша? Массажик, да, массажик надо ложками сделать. Так. Массажик ложками делаем, да? Делаем массажик ложками. И поели. И на себя намазали. И кто сказал, что утро добрым не бывает? Настоящий косметологический салон. Это отдельные ингредиенты на столе, да? Вот так вот. Бабушка, у сколько сегодня Пять утра. <толк> <к authors> вот так мое золото, вот так. Чтобы волосики росли, правда? Умничка ты моя. Да, как, ещё, кто еще, красив... молодец. Кажи, какой зверев, какой Басков, какой Киркоров. Кажи, лайфхак от Матюши. Вот так вот маску надо делать, вот так. Умничка-то моя. Лапонька-то моя. Вот так. Вот да, и вот. Вот тик-тик-тик, да? Да смотри, как он ехидно смотрит. Тик-тик-тик, да? у деда вся еще раз. Вот <с такие <с? вот дела. Да красавец-то ты мой. Да ненаглядный-то. Миленький. Что-то в рот, скажи, плохо запехивается. Мой как-то лучше. Да молодец-то, да умничка-то моя. В садик-то пойдем, так будем звездой. Мы садика. Ну будем, да? <клышлен> да красивее это всех. Боевая раскраска. Да. Боевой. Ой, да молодец-то какой. Боевая раскраска. Красотулинка-то моя. Вот так вот. вот. так. Да. Прям аюдара. Мама тоже когда-то воюда не звонила. Хватит, а? Вот не дай бог это на ютуб выставишь. Я тут тебе. Я это не выставлю. Просто мама когда-то в Аюдару звонила, а сынушка дома Аюдару проповедует, чтобы полосики росли. Матюша, я сохраню это видео. Ты потом у мамы спросишь, что такое так Аюдара. Спросишь, да? Это, это семейная тайна. Да, семейная тайна это тайна за семью печатями. Все. Косметология сеанс косметологии закончился. На этом всем до свидания. Пойдем, дорогой, мыться. Атюша, пойдем мыться?